Всем привет! На что на очереди? У нас 2013 год. И это особый год для меня, потому что именно с него начался мой путь, начался мой путь по химии. И именно в 2013 году я сама сдавала централизованное тестирование. Что касается 2013 года, это такая немножко... Опять же, новая ступень в развитии централизованного тестирования, именно буду говорить про химию, потому что уменьшается еще больше количество заданий в части А, уже не 40, а 38, помним о том, что мы начинали с 42 двух Теперь, что касается части Б, она еще увеличилась, она э, пополнилась на два задания, то есть в части Б 12 заданий. И вот как раз-таки такое количество заданий, очень большой промежуток времени просуществовало. Что касается самих заданий, они вам покажутся реально сложнее, нежели чем в предыдущих года. Ну, не будем терять ни минутки, сразу же приступим к разбору части А. Оксидом является вещество, формула которого. Вспоминаем о том, что оксиды это бинарные соединения кислорода с каким-то элементом. Самое главное, чтобы кислород здесь проявлял степень окисления минус 2. Но у нас других вариантов нету, как номер 3. То есть все другие соединения у нас не содержат кислород. Далее, число протонов в ядре атома Цинк 65 и 30 равно. Значит, число протонов, еще раз повторю, относительно того, что я уже много видео подряд об этом говорю, равно порядковому. Номеру элемента. Порядок в номер элемента записывается снизу. Если, например, не понимаете, как в, таком, в такой форме записано, то обращайтесь к периодической системе, и цинк все равно там будет 30 по счету. Соответственно, здесь будет располагаться 30 именно протон. Далее, простому веществу не соответствует формула. Простое вещество состоит из атомов одного химического элемента. И давайте пойдем по порядку. Натрий у нас соответствует, простое вещество такое есть. Келий есть, хлор-2 есть, а вот H нету. Простое вещество водород – это H2, молекула двухатомная. Вот так у нас записан H только лишь химический элемент. Далее, А4. Электронная конфигурация атома некоторого элемента в основном состоянии. У нас здесь записано, этому элементу в периодической системе соответствует группа и номер периода. Ну, во-первых, определяем сразу же. Самым последним заполняется у нас третий. Под уровень. Соответственно, у нас элемент будет располагаться в третьем периоде. Последний вариант, сразу же зачеркиваю, потому что там четвертый период. Какое количество электронов располагается у нас на внешней электронной оболочке? 2 плюс 2 – 4. Значит, элемент у нас располагается в четвертой А-группе третьем периоде. Это правильный вариант ответа – 2. А5. Сосуд, показанный на рисунке, методом вытеснения воздуха, где э, относительно молекулярная... Масса воздуха 29, можно собирать газ. Значит, можно собирать только тот газ, который тяжелее воздуха. Аммиак NH3, его малярная масса, ну и уже малярная относительно молекулярная масса 17. Метан CH4, 16. Хлороводород HCl2. -хлор. 36,5. Ага, вот мы видим, что уже больше. И водород H2, ну соответственно, 2. То есть правильный вариант ответа 3. Потому что более тяжелый хлоро хлороводород будет оседать на дно сосуда, а воздух будет выталкиваться. Далее, А6. Выберите формулу вещества, в котором присутствует как ковалентная полярная, так и ионная связи. И э, давайте по порядку будем разбираться. Натрий, 2СО4. Я условно так э, зарисую между ионами натрия и сульфат. Ионом как раз таки, ну, я вот таким вот путями зарисую, будет располагаться ионная связь. А внутри СО4 нашей группы, Будет вот таким вот образом, будет как раз-таки ковалентная полярная связь, поэтому правильный вариант ответа один. Между кальцием и фтором в молекуле кальция фтор два будет ионный тип связи. H3PO4 будет содержать только Ковалентную полярную связь. Аж в uh, будет ковалентная полярная, но ну, если еще между молекулами, то водородная связь. Но ну, Правильный вариант ответа 1. А7. Установите соответствие между формулой вещества и степенью окисления атома химического элемента, указанного в скобках. Значит Азот N2. Азот у нас простое вещество, соответствует 0, то есть 1А. Далее, алюминий, бром 3. Алюминий плюс 3, постоянная степень окисления, у брома, соответственно, тогда минус 1, 2, В. И H3, бор, О3. Я его здесь ниже напишу, H3, бор, О3. Кислорода минус 2, соответственно, минусов у нас будет 6. У протона водорода плюс 1, плюсов у нас 3. Разница, которая будет нивелировать именно бор, плюс 3, и все они достаются именно Соответственно, для третьего у нас пункт Г. Ищем 1А, 2В и 3Г. Вот это третий вариант ответа. Далее А8. Укажите ряд химических элементов, каждый из которых образует оксид состава элемент О и гидроксид состава элемент OH дважды. То есть у нас должна быть степень окисления равная 2. Магний. Магний, да, действительно, степень окисления плюс 2. Калий плюс 1 не подходит, ну и, соответственно, углерод у нас тут э, не будет, он у нас не металл. Бериллий плюс 2, цинк плюс 2, магний тоже плюс 2. Соответственно, эти все формы у нас будут подходить. Но проверим все оставшиеся. Цинк плюс 2, барий плюс 2, калий плюс 1 не подходит. Литий плюс 1, калий плюс 1, второе у нас вообще не металл. Так, далее. А9. Разбавленный водный раствор гидроксида калия при комнатной температуре 20 градусов может реагировать с каждым веществом пары. Магний СО. СО не солеобразующий оксид. Но в принципе, если было бы еще сплавление, мог бы получаться формиат калия, но здесь у нас водный раствор, поэтому не подходит магний, тем более не реагирует с калию Далее, H2SO4 и феррум О. h 2 c 4 прекрасно образуется соль, то есть можно писать калию АЖ. Плюс H2SO4. Я уже не буду расставлять коэффициенты. В общем, напишу калий 2SO4 и вода. А вот сферм O у нас не реагирует. Следующий, Натрий HCO3, натрий 2CO3. Значит, C натрий HCO3 плюс калий OH. В принципе, если... Ну уж совсем здесь, скажем так, немножечко поиздеваться, то может что-нибудь выйти, условно какая двойная соль, но и то вряд ли. С карбонатом натрия тем более ничего реагировать не будет. И у нас остается кальций хлор 2 и калий и СО3. Проверим. Значит, у нас здесь обменная реакция. Кальций-ОН дважды. И калий -хвор. при этом кальций H2 у нас малорастворимое вещество поэтому реакция это протекает и СО3 и у нас водный раствор но ну, представим что у нас будет образовываться а, непосредственно здесь средний соль может и кислая в зависимости от соотношения но в любом случае реакция такая пойдет правильный вариант ответа 4 А10 кислота является конечным продуктом в цепи при вращении ну по порядочку: а, купрум с а, плюс Кислород избыток у нас получается купуру О и СО2. Затем СО2, я вот так вот уже условно напишу: растворяем в воде, получается H2SO3. Все прекрасно. Этот вариант подходит. Все оставшееся разберем. Фосфор плюс кислород избыток получается по 2О5. Затем по 2О5 плюс натрий H у нас получается, ну, в зависимости от соотношения, будет получаться разные типы солей. Но пусть у нас будет среднее натрий 3 по 4. Не подходит этот вариант. Тут конечный продукт это соль. Далее, третий пункт, значит, С плюс О2, избыток у нас получается СО2, и пропускаем мы сюда кальций О2, дважды, у нас также получается соль. кальций СО3, там и вода. И последнее, n 2 плюс О2, при нагревании примерно 3000 градусов у нас получается НО, NO. если мы дальше НО NO будем кислять, у нас получится НО2, но опять же никак не кислота, правильный вариант ответа 1. А13. Масса твердого остатка будет наибольшей при термическом разложении соли химическим количеством 1 моль. Но давайте будем писать все наши цепочки, точнее уравнения реакции и рассуждать, где тут масса будет больше. Ну хотя бы мы с вами прикинем соотношение и малярные массы этих веществ. Значит, натрий HCO3 у нас при нагревании дает карбонат натрия. СО2 и H2. Помним о том, что уже карбонат натрия, он неразложим, он плавится всего лишь при нагревании. То есть при одном моле а, натрий hco 3 у нас будет 0,5 моль на 3,2 co 3 Ну пойдемте дальше. Кальций-СО3 у нас разлагается на кальций-О и СО2. СО2 у нас будет являться непосредственно нашим твердым остатком. 1 моль, мы ну, потом еще малярки посчитаем, все учтем. Купрум-НО3 дважды при разложении нам дает Купрум-О, НО2 и кислород. И тут же мы это все уравниваем. Твердый остаток у нас Купрум-О, соотношение 1 к 1, поэтому 1 моль. И последнее магний-СО3. Подобно к карбонатам, разлагается на магний О и СО2. Соотношение 1 к 1, то есть 1 моль магний О твердого остатка у нас будет. Теперь что мы с вами будем делать? Считать малярную массы и присчитывать на массу. Натрия 2, co 3 23 умножить на 2 плюс 60, это 106. Умножить на 0,5, это 53 грамм. Дальше кольцо. 16 плюс 40, это 56. Умножить на 1, 56 грамм. Купромо 64 плюс 16, 80 грамм. Умножить ну, на 1 – 80 грамм. И магнио 16 плюс 24 – это, соответственно, 40. И мы видим с вами, что наибольшая молярная масса, где разложение нитрата меди. То есть правильный вариант ответа – 3. Далее, от 12, согласно положению в периодической системе в порядке усиления неметаллических свойств элементы, расположены в ряду. Значит, что мы с вами видим? Э -э увеличиваются у нас, ну, у нас по факту здесь расположение в периоде. Увеличиваются у нас неметаллические свойства в периоде слева направо. То есть вот таким вот образом. У нас здесь фтор, по идее, будет самый-самый сильный. То есть как у нас должны стоять относительно нашей периодической системы? Бор. Углерод и потом втор, потому что бор стоит в третьей группе, углерод в четвертой и втор, соответственно, в седьмой. Но я так условно уже напишу. Соответственно, именно так у нас будут увеличиваться неметаллические свойства. И это правильный вариант ответа 2. А13. Укажите неправильное утверждение относительно водорода. Молекула H2 состоит из двух атомов, да, это все верно, нам нужно найти и видеть именно неверное. Имеет низкие температуры кипения плавления, да, потому что это у нас при обычных условиях газ. Является экологически чистым топливом, да, особенно сейчас достаточно много наука трудится над переходом там, автомобилей на водородное топливо. Получает действием соляной кислоты на мрамор. Мрамор – это у нас кальций CO 3 Если мы соляной кислотой будем действовать, у нас будет получаться кальций-хлор-2, CO 2 CO2 и H2O – не водород, а СО2 в качестве газа. То есть вот этот вариант у нас неверный, неверное утверждение, но как ответ мы выбираем именно его, потому что просят у нас найти неправильное утверждение. А14. Укажите, опять же, неправильное утверждение. Все галогены-водороды хорошо растворяются в, в воде. Да, они все хорошо растворяются в воде и образуют соответствующие кислоты. То есть такой вариант нам не подходит. Галогены в природе существуют в виде соединений. Да, за счет того, что они очень рационно способны, они именно только в качестве соединений и существуют. Фтор и хлор являются токсичными веществами. Да, все верно, нам такой вариант не подходит. Бром, и йод, жидкости. Нет, вот это именно неверно. Бром это жидкость, а вот йод это кристаллическое вещество. Далее А15 реагирует с концентрированной серной кислотой, но не реагирует с разбавленной серной кислотой оба вещества пары. Значит, железо. железо реагирует как с концентрированной, так и с разбавленной. Натрий-2 силициума 3 реагирует как с сконцентрированной, так и с разбавленной. Но нужно только лишь сказать, что с концентрированной серной кислотой железо реагирует при нагревании. То есть этот вариант нам не подходит. Дальше медь и Калий хлор твердый, значит у нас реагирует медь только с концентрированной кислотой, но не реагирует с разбавленной. А вот что касается калий хлор с твердым, аналогично, только с концентрированной серной кислотой, но не реагирует с разбавленной, потому что там должно, должно быть условие, что либо слабый электролит, либо осадок выпадает, либо как раз-таки сплавление хлоридов, нитратов каких-то с концентрированной серной кислотой. Цинк реагирует из той, из другой, на 3,2,3, и с другой. Золото и серебро реагируют только лишь с концентрированной, с разбавленной не реагируют. Правильный вариант ответа 2. А16. Правая часть уравнения реакции вещества X с гидроксидом натрия имеет вид вот такой. Малярная масса вещества X равна. Значит, у нас гидроксид натрия, с каким-то веществом х и при этом образуются 2 nh 3 плюс 2Н2, то есть по факту, если вам проще, это nh 4 он OH, и плюс натрий 2С. Значит, мы делаем обратное. Смотрите, у нас натрий вместе с OH-группой, вот он у нас есть, значит, вторая пара должна быть nh 4 дважды С. И считаем малярную массу. Значит, наш 4, 14 плюс 4 умножить на 2 и плюс 32, это 68. Ищем такой правильный вариант ответа, это 2. Далее, А17. Очистить угарный газ от углекислого можно с помощью водного раствора чего-то. То есть у нас СО должен остаться, СО2 должен с чем-то прореагировать. Натрий OH. НатрийОН OH у нас действительно может реагировать в растворе СО2, но в растворе не реагирует СО. То есть такой вариант нам подходит. Калий co 3 Калий HCO3 у нас будет ни с тем, ни с другим газом не реагировать, не подходит NH3. NH3 аналогично ни с тем, ни другим не будет реагировать. А, стоп, стоп, почему ни с тем, ни другим? С СО не будет реагировать, а с СО2 будет, если это в растворе, то есть у нас сказано, что в водный раствор у нас будет получаться карбонат, аммония, то есть В нам пункт тоже подходит. С H3, ПО4, вот ни с чем здесь H3, ПО4 не будет реагировать, то есть нам нужно выбрать пункт А и В. И это четвертый вариант ответа. Далее, А18. Укажите правильное утверждение. Магний относится к тяжелым металлам. Нет, это не тяжелый, магний достаточно легкий. В реакции раскаленного железа с парами воды образуется водород. Да, если у нас железо реагирует с парами воды, то у нас образуется ферм-3О4, смешанный оксид и водород. То есть правильный вариант ответа 2. Ну, все по порядку, дойдем. Медь имеет низкую электропроводность? Нет, должны вспомнить о том, что бывают медные провода, как раз таки электропроводность там хорошая. Свинец вытесняет железо из водных растворов его солей? Нет, свинец, он стоит правее в электрохимическом ряду напряжения металлов, а значит не может вытеснить железо из состава раствора. А-19. Наибольшее количество водорода выделится при действии избытка соляной кислоты на смесь массой 100 грамм, состоящей из металлов пары, массовые доли металлов равны. Ну, давайте сейчас будем размышлять об этом задании. На самом деле, когда я сдавала централизованное тестирование, я уже даже не помню, что там за задания были, но вот, оказываются такие. Значит, магний и цинк. У нас сказано, что массовые доли этих металлов равны, то есть 50 грамм условно на магний, 50 грамм на цинк. И э, у нас здесь избыток соляной кислоты, H-хлор тут, H-хлор тут. У нас будет следующее, магний-хлор-2 и здесь цинк-хлор-2, и выделяется водород. Значит, у нас э, по факту объем или химическое количество будет зависеть от того, насколько малярная масса этих металлов большая или маленькая. Значит, здесь мы 50 поделим на 24, здесь 50 поделим на 65. Ну, можем в общем посчитать, или хотя даже можем не считать, мы можем сравнить. Что касается цинка и алюминия. Значит, цинк хлор-2 мы уже с вами знаем. 50 на... Всё, наверное, посчитаю, будет проще. 50 на 24 у нас здесь 20. 83, 50 на 65, 0, 769. Ну, окей. Дальше, значит, с цинком мы разобрались. Алюминий. Алюминий плюс H-хлор. У нас получается алюминий, хлор-3 и водород. Давайте все уравняем наше счастье. И у нас здесь соотношение 2 к 3. 50 грамм я делю на 27. Это у меня будет химическое количество. Умножаю на 2 и делю на 3. 2,778. Дальше. Кальций и магний. Кальций мы еще не писали. Запишем. Кальций, хлор 2 и водород. 50 я делю на 40. наша малярная масса 40. 1,25. И цинк и медь. Меди у нас еще не было. Купрум, хлор 2. А хотя какая тут... Стоп, стоп, стоп. С медью что я пишу? Все, медь же не реагирует вообще. Значит, точно это не четвертый вариант ответа, потому что медь здесь не реагирует. Давайте сравнивать э, оставшиеся. Значит, в первом случае 2,083, ну и еще там, соответственно, 0,769, то есть примерно 2,8. Во втором случае у нас 2,778 и еще плюс цинк 0,769. То есть в любом случае больше. У кальция и магния. Хотя давайте будем считать, сейчас будем рассуждать 0,769 плюс 2,778. Во втором случае у нас будет 3,547. В третьем случае 2,083 плюс 1,25. Это 3,333. То есть у нас правильный вариант ответа будет 2. Но четвертый в любом случае меньше всего, там только один металл реагирует. И Здесь у нас А20. Алюминий с образованием водорода и соли реагируют в указанных условиях, с веществом, формула которых калий ОН, концентрированная избыток. Значит, что мы можем сказать по этому поводу? У нас будет получаться. Если в растворе, то у нас будет получаться калий 3, алюминий он 6 раз, и выделяться водород. То есть правильный вариант ответа нам подходит. Дальше H2С4, соль и водород. А у нас а так, стоп-стоп стоп. У нас концентрированная. Значит, при нагревании может только проходить реакция. У нас будет получаться алюминий 2, с 4 трижды, СО2 и вода. Значит, водорода здесь нет. Дальше с HO3 аналогично а водорода здесь не будет, если концентрированная алюминий внутри, трижды при нагревании НО2 и вода. А вот с Hхлор раствором будет получаться алюминий хлор-3 и водород, то есть А и Г это третий вариант ответа. А21. Замкнутой системе протекает реакция между газообразными веществами. Укажите все факторы, увеличивая скорость прямой реакции. Значит, повышение давления системы. Если мы будем повышать давление системы, будет увеличиваться как раз таки скорость прямой реакции. В данном случае как раз за счет того, что у нас в продуктах реакции больше объема. То есть пункт А нам подходит. Дальше. Понижение температуры. Понижение температуры будет в принципе вообще замедлять. У нас реакции прямые и обратные. Дальше уменьшение концентрации вещества. А. Уменьшение концентрации вещества А будет тоже замедлять реакцию, потому что у нас исходного вещества будет мало для того, чтобы реакция быстро проходила. И уменьшение объема системы как раз-таки будет приводить у нас к увеличению скорости прямой реакции, потому что непосредственно объем у нас связан с давлением. Уменьшаем. Объем системы увеличивается давление, так как увеличивается давление, мы с вами уже говорили в пункте А, у нас будет в данном случае возрастать скорость прямой реакции. То есть правильный вариант ответа 1. Далее, А22, о протекании химических процессов в водном растворе свидетельствует увеличение растворимости азота при повышении давления. Нет, здесь у нас физические факторы, но не химические. Усиление окраски раствора при увеличении концентрации бром-2 в бромной воде. Опять же, у нас просто увеличивается концентрация бром-2, то есть относительное содержание в воде, но не более того. Выделение теплоты при растворении натрий 2 о в воде, а вот Здесь как раз-таки происходит химическая реакция, у нас образуется натрий ОН, OH, поэтому это правильный вариант ответа. Ну и еще рассмотрим 4. Выпадение кристаллов калий-хлор при охлаждении его насыщенного раствора. Нет, здесь опять же физический фактор, так как при разной температуре процесс, или даже правильнее сказать, максимум растворения он различен, поэтому при изменении температуры либо дополнительно может вещество растворяться, либо наоборот выпадать в виде кристаллов. Далее А23. Число возможных попарных взаимодействий в разбавленном водном растворе между ионами равно. Ну, давайте будем разбираться. Во-первых, нужно сказать, что взаимодействовать могут между собой только те ионы, которые образуют слабый электролит. Натрий с OH, конечно, могут, как бы так сказать, условно, предположить, можем сказать, что будет, будет, будет образовываться натрий ОН, OH, но это сильный электролит, поэтому такие ионы друг с другом не реагируют. Натрий с водородом нет. Натрий с HCO3 тоже нет. А вот ОА OH минус с протоном водорода будет образовывать воду. ОА OH с HCO3 нам непосредственно что будет давать? Нам будут давать. СО3 2- и воду. И H, HCO3 будет давать нам слабую кислоту H2CO3. То есть правильный вариант ответа – это 3. А24. Сокращенному ионному уравнению, такому соответствует взаимодействие в водном растворе веществ, коэффициенты не учитываются. Значит, что мы с вами можем увидеть? Это когда у нас по факту будет образовываться соль, соль растворимая в реакции нейтрализации. Значит, HNO3, калиоH будут называть нам калий NO3. Растворимая соль и воду. То есть, правильный вариант. У нас один подходит. Дальше H2S4, барю H2. У нас барис С4 выпадает в осадок, поэтому помимо воды, там еще должно быть барью С4. Не подходит. H хлор и купум -OH дважды. Что у нас здесь будет образовываться? Купрум хлор-2 и, соответственно, H2O. Ну, купруму аж дважды у нас мало растворим. Соответственно, у нас вначале начале бы купруму аж дважды было бы, поэтому тоже не подходит. Ажхлор, барий, аж дважды растворимый. При взаимодействии у нас образуется барий хлор 2, который растворим, и вода. То есть этот вариант там тоже подходит, и это первый пункт АГ. Далее А25. В пробирку с разбавленной соляной кислотой добавили капру, каплю раствора метилоранжа. То есть у нас сразу же какая красная... А с э, красного цвета получился раствор. А затем избыток раствора гидроксида натрия. То есть у нас будет потом щелочная среда. Метиловый оранжевый в щелочной среде желтый. Поэтому правильный вариант ответа 2. Далее А26. Дана схема превращения. Обе реакции являются окислительно-восстановительными. Укажите возможные реагенты X и Y. Значит, Купрум-НО3 дважды. И мы должны, скажем так чтобы у нас получилась окислительно-восстановительная реакция, что же здесь у нас будет. Значит, если мы добавим, ну, по порядку пойдем магний к купрум внутри дважды. Значит, у нас будет образовываться магний внутри дважды и медь. Да, действительно, у нас может происходить такая реакция на окислительно-восстановительный. Если мы к меди будем добавлять серную кислоту концентрированную, тоже окислительно-восстановительная реакция приведет к образованию купруму с 4 То есть этот вариант нам подходит. Дальше, гидроксид натрия. У нас будет обычная реакция обмена, сразу же не подходит. Цинк. Цинк у нас может тоже вытеснять медь из состава раствора, отлично. И потом, когда мы к меди будем добавлять сульфат ртути, уже медь сможет вытеснить непосредственно ртуть из состава соли. То есть тоже окислительно-восстановительная реакция, потому что есть простые вещества, они переход сложные, а значит, цепь окисления будет меняться. Карбонат калия. Да, здесь что-то тут вообще... ну Соли, обменной реакция, никакого ЭВР мы здесь говорить не будем. А и В, правильный вариант ответа 2. Далее, А27. К классу альдегидов относится вещество, название кто? Бензол, ароматические соединения арены, этанол, спир, этаналь, да, этен, это у нас алкены Дальше, А28, вещество, формула которого по систематической номенклатуре называется, и мы сейчас продолжим. Значит, во-первых, у нас с вами здесь есть кратная связь. Значит, нумерацию мы начинаем с того края, где ближе располагается кратная связь. Мы видим, что у нас здесь есть различные заместители, метильные радикалы, ну, радикалы заместители и бром. Я обязательно поставила буковку М и Б для того, чтобы мы с вами определили, кто будет называться первым. Называется первый тот, кто первый по алфавиту, Бром. То есть у второго атома углерода у нас располагается бром, затем у пятого и пятого располагаются два метильных радикала, поэтому мы говорим 5,5-диметил, 6 атомов углерода в нашей главной цепи и у нас есть кратная связь, соответственно у нас это гексен, у второго атома углерода будет располагаться кратная связь, поэтому 2. Ищем такое название 2-бром-5,5-диметил-гексен-2. Это у нас как раз-таки О, первый вариант. Далее А29. Суммарное число атомов углерода и водорода равно 35 в молекуле алкана, название которого мы ну, сейчас будем разбираться. Значит, у нас общая э, формула всех алканов h 2 n плюс 2. То есть, если у нас э, N плюс 2N плюс 2 у нас равно 35. Давайте вычислим, чему же равно n. Переношу сюда 2, у нас получается 3n равно 33. Тогда n отсюда 11. А теперь считаем атомы углерода, которые у нас есть. Метил – это один атом углерода. Да? Этил – это два атома углерода. Гептан – это у нас 7 атомов углерода, всего 10, не подходит. Сам по себе гептан – это у нас 7, тоже не подходит. Дальше. 2, 2, 4, 3 метил – Три метильных группы это у нас три атома углерода. Пентан это 5. Того у нас, соответственно, 8 тоже не подходит. 3-3 диэтилгиптан. Два этильных радикала это у нас по два атома углерода. Гиптан это 7. Вот как раз таки наших 11 атомов углерода. Далее А30 в схеме превращения веществами А и Б соответственно, являются. Значит, вот у нас произошла реакция полимеризации. Мы возвращаемся чуть-чуть назад, значит, мы понимаем, у нас где-то здесь был, можно сказать так, какой-то диен, потому что внутри осталась кратная связь. Четыре атома углерода. И, соответственно, в украине будет располагаться наша, можно сказать, так, кратная связь. Это не что иное, как бутадиен 1-3. И вот я сразу же вижу, что в двух вариантах у нас есть вот этот бутадиен. Теперь у нас еще что-то было предшествующееся, да, что получился бутадиен. Это способ получения бутадиена. Из этанола при помощи тугоплавких оксидов, алюминия и цинка при нагревании. То есть правильный вариант ответа у нас три. Далее А31. Бензол вступает в реакцию замещения с веществом. Значит, бензол, несмотря на то, что там есть чередование условно, да, если мы говорим про формулу текули, то там чередование кратных связей. Но при этом для бензола характерна реакция замещения, а не присоединения. Кислород у нас окисляет бром в присутствии фером бром-3. Это как раз таки реакция замещения. Этан-то ничего не происходит. бромоводород тоже по факту ничего и не происходит. Далее. А32. В порядке увеличения температур кипения вещества расположены в ряду. И анализируем, что у нас здесь есть по порядку. Метан. Это у нас алкан ну и один атом углерода. Дальше пропан. Три атома углерода тоже относятся к алканам. Метанол. CH3OH это спирты. И этиленгликоль. Можно записать вот так, с 2 h 4 он 2 что это тоже спирт, но двухатомный. А здесь у нас, во-первых, два различных алкана и температуры кипения и плавления, ну если мы вообще в общем говорим, то они увеличиваются при увеличении малярной массы а, веществ одного класса. Здесь у нас все классно увеличивается. Дальше относительно спиртов тоже будет увеличиваться и здесь у нас еще больше малярная масса становится, а значит увеличивается температура кипения. То есть этот вариант нам подходит. Метан, пропан, все классно этилен, гликоль, метанол нужно поменять ну и все оставшиеся, видите, здесь одинаковые все вещества. Самое главное что вы должны помнить о том, что в молекулах спиртов есть водородные связи, а значит их температура кипения и плавления выше, нежели чем у алканов, даже с тем же количеством атомов углерода. Далее, А33. Укажите верное утверждение относительно и фенола и анилина. Значит, фенол это у нас C6H5OH, анилин это C6H5NH2, к каминам относятся. Реагирует с водными растворами щелочей. Фенол реагирует, анилин нет, не реагирует, не подходит. Далее в реакции с раствором брома в воде образуется белый осадок. Вот этот вариант нам подходит. И у нас образуется 2,4,6,3-бром-фенол и 2,4,6-3-бром-анилин. То есть такой и такой вариант нам подходит. Вступает в реакцию замещения с водным раствором H-хлор. Нет, у нас непосредственно... С фенолом может реакция обмена, а с анилином при соединении не подходит по вот здесь вот, паре электронов. Являются твердыми веществами. Фенол, да, а вот анилин это жидкость, поэтому ну, при 20 градусах. Поэтому правильный вариант ответа это два. Дальше А34. Число веществ из предложенных, которые в указанных условиях способны превратить этаналь в этановую кислоту или ее соль. А, кальций OH дважды, Значит, кальций он OH дважды у нас не реагирует вообще. Гидроксиводы, кроме Купруму моh дважды, когда качественная реакция, не реагирует непосредственно с э, нашим альдегидом. Вот купрум H2, да, отлично. С кислородом при катализаторах да, тоже реагирует. Аммиачный раствор оксида серебра тоже реагирует. Кальций О нет. То есть у нас три варианта, и это номер три. А35. При осуществлении полного гидролиза три глицеридов в соответствии со схемой. И что у нас будет получаться? У нас здесь С15H31, c 15 h 31 С17H29. Значит, у нас какой гидролиз? Кислотный. Значит, у нас будет получаться глицерин и, соответственно, оставшиеся кислоты. Кислоты у нас две одинаковых. С15, H31, coh ее две штуки, и одна С17, H29, COOH. И нам нужно найти то, что у нас будет получаться. Единственное, что я здесь вижу, это правильный вариант ответа 1. У нас будет пальмитиновая кислота. Про непосредственно линоленовую здесь ничего нет. Здесь у нас типа соль, линолинаат, натрия, но у нас не щелочной гидролиз. И последние вопросы А36. Число гидроксильных групп молекулей глюкозы, находящихся в линейной формуле. И их у нас, соответственно, 5. Потому что э, формула С6H12O6, но вот один атом кислорода, он относится к альдегидной группе. Значит, соответственно, все оставшиеся это 5 гидроксогрупп. А36. 7. Дипептид, образованный при взаимодействии 2 аминопропановой кислоты с веществом, название которого значит, э, дипептиды это у нас, э, скажем так, продукты взаимодействия нескольких аминокислот. 2 аминопропановая кислота э, это у нас альфа-аланин. Второе, что у нас здесь может быть еще, это просто аланин. Да? Фенол это у нас спирт. Анилин – это просто амин, глицерин – это многоатомный или трехатомный спирт. То есть правильный вариант ответа – 2. А38 – относительная молекулярная масса одной макромолекулы полибутадиена, составляет 32 32,4. Степень полимеризации равна. Значит, что такое степень полимеризации? Очень часто буковка N обозначает, но не химическое количество. Это малярная масса полимера, Делить на малярную массу мономерного звена, не на мономер, а именно мономерного звена. Если у нас полибутадиен, то э, непосредственно формула нашего мономерного звена будет вот такая. Что нам нужно сделать? Нам нужно найти малярную массу нашего маномерного звена. 12 умножить на 4 и плюс у нас здесь 6 атомов углерода. 54. Тогда степень полимеризации 32400 я делю на 54. И получаем мы с вами ровно 600. Вот наш четвертый вариант ответа. Я думаю, что вы увидели, насколько усложнились в 2013 году задания, даже в части А. Ну и скорее смотри задания из части Б. Всем пока!